Продолжая саморазвиваться, уже в 18 лет можно начать инвестировать в акции компании. Да, акция Amazon стоит 2000$, долларов, но никто не мешает вам инвестировать в ETF или покупать акции грошовых компаний. Это значит, что их акции стоят долларов 5 в среднем.